Всем привет! 10 советов для улучшения производительности рисования изображения. Это перевод статейки из журнала Game Developer от 1995 года. То есть это будет... Я не могу сказать, что прям всем будет полезно. Но для кого-то это будет интересно, а кому-то может быть даже полезно. Особенно тем, кто занимается или занимался, или сталкивался с... Проблемами производительности рисования чего-либо, особенно для тех, кто сталкивался с... У кого есть опыт в написании своих собственных графических функций, которые рисуют, начиная от линии, заканчивая там, изображениями. Итак, приступим. И снова мы отправляемся на поиски того, как можно увеличить производительность графики. На этот раз мы собираемся посмотреть на то, как рисуются изображения и на факторы, влияющие на производительность. В этом процессе мы исследуем множество факторов, которые негативно влияют на производительность и техники, которые вы можете использовать, чтобы минимизировать их. Большинство этих факторов применимы ко всем графическим режимам, от 16 цветного EGA до Super-VGA. Мы будем использовать 256-цветный режим с разрешением экрана 320 на 200 пикселей. И для нашего фона будет использоваться Tile 18 пикселей в ширину и 12 в высоту. Tile происходит от английского слова Tile, что переводится как плитка. Тайловая графика это метод создания больших изображений. Изображение составляется из маленьких фрагментов одинаковых габаритов. Площадь обновления в нашем примере будет 288 пикселей в ширину и 192 пикселя в высоту, или 55 296 пикселей в целом. Тайлы хранятся в памяти. Строка за строкой, слева направо, сверху вниз. Для тестирования будут использоваться 5 различных конфигураций. Первое это процессор с тактовой частотой 40 МГц, с медленной ISA Trident VGA картой. Вторая конфигурация. Процессор с тактовой частотой 40 МГц с быстрой ISA AT Graphics Ultra Plus. Третья конфигурация. Это процессор с тактовой частотой 33 МГц от Hueblit Packet с S3 VGA в материнской плате. Четвертая конфигурация. Это процессор с тактовой частотой 66 МГц с какой-то там тоже картой. И пятая конфигурация это процессор с тактовой частотой 90 МГц от Pentium с отличной видеокартой. Чтобы уменьшить влияние и памяти на результаты наших тестов, каждая функция будет вызываться 10 тысяч раз с использованием одних и тех же буферов данных. Наша процедура для рисования тайла довольно проста. Она маленькая, гибкая, использует только целые числа и имеет всего три исполняемых оператора. Кроме того, она ужасно медленная идеально подходит для наших тестов. Эту функцию, ну, вы, собственно говоря, видите на экране. Итак, прием номер один. Не вызывайте разделенные функции по рисованию пикселей при отрисовке изображения. Используйте встроенный код прямо в месте рисования, вместо вызова отдельных функций. Подумайте о том, сколько потребуется вызовов, чтобы нарисовать изображение или же заполнить им весь экран. Суть этого приема можно выразить двумя словами Накладные расходы Каждый раз, когда вы вызываете функцию, ваша программа берет на себя накладные расходы по перемещению параметров выполнению удаленного вызова, настройке страницы стека, очистке стека выполнению команд возврата Для чего-то простого, например, рисование пикселя время, потраченное на обработку отдельной функции, может приблизиться к времени непосредственной отрисовки пикселя Давайте подумаем вот о чем. На каждую перерисовку экрана приходится 55296 вызовов. Тайминги Intel показывают, что выполняется 24 цикла процессора на 486 процессоре только для вызова функции, настройки страницы стека и возврата функции. В реальности количество циклов процессора может быть больше около 35 циклов процессора на один вызов функции. Использование вызова этой функции для каждого пикселя может потребовать примерно 1,3-2 миллиона циклов процессора на заполнение всего экрана. Лучше использовать эти циклы для других целей. Итак, перепишем нашу функцию SetPoint, используя ассемблерный код в виде встроенных ассемблерных команд. И тем самым не будем делать отдельный вызов функции рисования. И вот наша исходная функция. Собственно говоря, если хотите на нее посмотреть, нажимайте сейчас прям паузу, потому что я паузы делать не буду. А вот переписанная функция. Точно так же нажимаем паузу, если хотим посмотреть повнимательнее. Итак, эта версия показывает значительное улучшение производительности на наших тестовых машинах. Мы зафиксировали увеличение производительности на 22%, 31%, 39%, 38% и 10% соответственно. Если усреднить, то получается производительность увеличилась на 30%. Посмотрим на эту таблицу, в ней результаты тестов. Листинг 1 это наша исходная функция, а листинг 2 это только что переписанная. Ну, в этой таблице, я думаю, вы уже поняли, чем меньше цифра в строках, тем лучше производительность. Накладные расходы на вызов функции составляли разницу между 16 и 20 кадрами в секунду. Но вызов отдельной функции для рисования пикселя это только вершина айсберга. В обеих примерах скрывается одно из самых больших препятствий для графической производительности. Это инструкция или команда OUT. Прием номер два. Минимизируйте количество инструкций OUT для видеокарты. Вкратце, команда или инструкция OUT в ассемблере выполняет вывод данных в порт. С помощью команды OUT выполняется вывод на все стандартные устройства ввода-вывода такие как клавиатура, последовательные параллельные порты, жесткий диск и другие накопители. Также можно использовать эту команду для прямой записи видеопамяти. Кроме того, через порты э, выполняется управление почти всем железом. Таймером, динамиками и так далее и тому подобное. Команды Out ⁇ это единственный способ получить доступ к различным управляющим регистрам на видеокарте. И поэтому нам без них ну, никак не обойтись. Они нужны для практически всех режимов видеокарты. Они необходимы, но скорость их работы достаточно медленная. По данным от Intel, команда Out требует 10 циклов на 386 процессоре и 16 циклов на 486. Хотя это не самая быстрая команда, 16 циклов процессора не кажутся уж такой серьезной проблемой. 16 циклов центрального процессора Отражают только накладные расходы на обработку центральным процессором. Никакое упоминание не сделано из шины ввода-вывода или на саму видеокарту. Для большинства менеджеров памяти и операционных систем, процессор должен проверить команду OUT на правильность. А это может добавить еще от 10 до 20 циклов процессора. Учитывая все эти факторы, инструкция OUT фактически занимает от 30 до более чем 70 циклов процессора. Такая большая дисперсия связана с, в связи с различиями в процессорах, материнских платах, шинах ввода-вывода и видеокартах. Имею в виду эту информацию, сколько же нам нужно вызовов команды OUT для того, чтобы нарисовать наш тайл. 4. Один вызов для каждого из четырех плоскостей режима x. Если мы перепишем код рисования нашего тайла, чтобы нарисовать все пиксели на одной плоскости, прежде чем перейти к следующей, это должно быть намного быстрее. Итак, мы сократим количество вызовов команды OUT за раз с 256 до 4. Ну, собственно говоря, смотрим на наш переписанный код. А теперь смотрим на табличку и в ней результаты тестов. Мы видим увеличение производительности на 43%, 19%, 51%, 50% и 127% по сравнению с последней версией. Данные по 386 машине показывают, насколько может быть велика вариация из-за одной только видеокарты. Быстрый пентиум показал, что факторы за пределами процессора могут замедлить его. По сравнению с той рудиной, с которой мы начали в начале, мы в среднем улучшились примерно на 100%. Следующие два метода ускорения менее очевидны, но разделяют одну и ту же философию: уменьшить накладные расходы, удалив ненужные или избыточные части кода. Прием номер три. Для часто рисуемых изображений используйте специальные функции с жестко закодированными значениями, вместо функции общего назначения. Вы можете вы выбрать переменные, которые вы кодируете как константы, и удалить функции, которые вам не нужны. Вы должны подумать о функциях, которые вы используете, особенно если они взяты из сторонних библиотек. Задайте такие вопросы об этих функциях, ну, которые там, например, сторонние, да? Есть ли у них входные данные, которые всегда будут одинаковыми? Есть ли у них вызовы функций, которые никогда не понадобятся? Являются ли они достаточно гибкими для моей программы? Если вы ответите «да» на эти вопросы, то вам стоит задуматься о написании своих функций вместо этих для своих конкретных задач. Например, представим функции из некой графической библиотеки. Которые имеют понятие прозрачного цвета или могут обрезать э, ту часть изображения, которая не попадает в указанную прямоугольную область. И мы четко знаем, что у нас не будет таких изображений или ситуации, когда изображение не будет полностью попадать в прямоугольную область. В этом случае компьютер каждый раз будет тратить время на то, чтобы проверить то, что никогда не произойдет. Соответственно, для увеличения производительности нужно реализовать свои версии таких функций без, нужных, без ненужных проверок. В нашу функцию рисования тайла мы передаем две переменные, ширину по x и высоту по y. Но согласно нашей спецификации, единственный тайл, который мы будем рисовать, имеет размер, конкретный размер. Ну вот в данном случае возьмем тайл 16 на 16. Мы можем реализовать специальную версию, для наших, специальную версию для наших тайлов 16 на 16 и сэкономить накладные расходы на передачу этих переменных при каждом вызове функции рисования тайла. Если у нас есть тайлы с другими размерами, мы можем написать для них свои версии функций для рисования. Рассматривая код для рисования тайла с учетом этого всего, мы видим другую ситуацию когда наш код делает что-то, что может быть ненужным. Почему мы делаем умножение каждый раз, когда рисуем пиксель? Это приводит нас еще к одной технике ускорения. Прием номер 4. По возможности заранее просчитывайте часто необходимую информацию. Используйте таблицы поиска вместо вычислений. Рисование изображения должно быть связано с передачей данных, а не с их вычислением. При более внимательном рассмотрении нашего кода мы видим, что для каждого построенного пикселя при вычислении адреса на экране выполняется одна команда умножения. Это не страшно, но умножение занимает от 10 до 26 циклов процессора. И мы это делаем 55 тысяч раз 296. Для каждого экрана. Если мы остановимся и подумаем о том, что умножается, нас поразит это осознание. Мы умножаем одни и те же 200 чисел снова и снова, потому что мы знаем, насколько широким будет экран, и мы будем знать, какими будут значения y-координат пикселей. Почему бы не сделать все умножения за один раз, и не сохранить результаты в таблице? Этот метод известен как использование таблиц поиска. Используя таблицу поиска в нашей функции рисования, мы можем заменить инструкцию Move, которая занимает от 10 до 26 циклов, последовательностью поиска, которая занимает от 2 до 4 циклов. Даже с таймингами, которые зависят от точных умноженных чисел, мы легко увидим экономию, по крайней мере, в полмиллиона циклов на каждый нарисованный экран. Наша функция рисования на самом деле не дает должного преимущества, которое может предоставить таблица поиска. Более сложные вычисления, такие как квадратные корни, синусы или косинусы, векторы, вращения и масштабные коэффициенты могут занять сотни циклов процессора. Но их тоже можно заменить поисками, таблицами поиска, которые занимают всего пару циклов. Неудивительно, что такие... Графические игры как Wolfenstein 3D, Doom, Tie Fighter, Wing Commander и многие другие широко используют таблицы поиска. Теперь давайте повторим нашу функцию рисования Тайла и применим методы ускорения 3 и 4. И результат вы видите на экране. Мы видим увеличение производительности на 20, 22, 33, 37 и 37%. В целом мы добились увеличения скорости на 100% на 386 машинах, на 180% на 486 и на 240% на Pentium. Похоже, что у нас заканчиваются методы, которые включают в себя только изменение кода. Пришло время обратить внимание на фактические данные экрана и саму VGA карту. Детальное понимание того, как процессор, э, память и видеокарта работают и взаимодействуют друг с другом, позволит нам раскрыть факты, которые мы можем использовать для дальнейшего улучшения наших функций. Память, оказывается, и есть ключ. Мы знаем, что видеопамять медленнее обычной оперативной памяти, так как так как же лучше всего получить к ней доступ? Я сделал некоторые исследования для определения скорости, записи, видеопамяти с помощью различных методов. Результаты обобщены в таблице, которую вы видите на экране. Вы можете заметить, что 16-битная запись занимает столько же времени, сколько и 8-битная. Глядя на наш код рисования, мы используем 8 бит для рисования одного пикселя за один раз когда мы могли бы использовать 16 бит для рисования двух пикселей за одно и то же время. Это подводит нас к следующей технике ускорения. Прием номер 5. При записи данных на VGA карту по возможности используйте 16-битную запись. Она занимает столько же, сколько и 8-битная запись, но передает в два раза больше данных. В режиме видеокарты мод X запись 16-битного значения будет для двух пикселей, которые находятся на расстоянии четырех пикселей друг от друга, а не рядом друг с другом. Но наши данные изображения хранятся линейно. Мы можем либо собрать два пикселя вместе перед каждой записью, либо использовать следующую технику ускорения. Прием номер 6. Расположите данные изображения в том виде, в котором они будут нарисованы в видеопамяти для режима видеокарты мод x или 16 цветного режима нужно разделять данные то как мы видим наши графические данные зависит от нас разработчиков игр точнее то как мы храним наши графические данные эти решения диктуют как должны работать наши графические функции это дает нам еще одну область где мы можем разработать наши функции чтобы они работали как можно больше, более эффективно. Глядя на очередные тайминги видеопамяти, мы сталкиваемся с возможным замедлением 16-битной записи, Когда 16-битное значение записывается в нечетный адрес видеопамяти. Оно занимает два раза больше времени, чем в четный адрес. Причина этого кроется в том, как VGA карта и шина работают вместе. Когда записанные данные пересекают 16-битную границу, шина развивает их на две отдельные записи. Дальнейшее тестирование показывает, что на тестируемых видеокартах локальные шины 16-битная запись замедляется только по нечетным адресам, которые пересекают двойные границы слов. Выравнивание данных по записи по размеру видеошины 16 или 32 бита дает нам еще один метод ускорения. Прием номер 7. При создании и вычетке изображений, по возможности выравниваете данные по границам слов и двойных слов. Может быть выгодно иметь отдельные функции для четных и нечетных адресов данных изображений. Это создает проблему для подпрограмм, которые могут рисовать изображения в любом положении на экране. Некоторые позиции будут начинаться с четных адресов, а некоторые с нечетных. Изображения, нарисованные по 16 бит за раз, на нечетных адресах будут медленнее, чем на четных. В зависимости от обстоятельств может быть выгодно иметь две отдельные функции рисования, одну для четных адресов или координат, и одну для нечетных адресов или координат. В случае нашего тайла, позиции, которые мы выбрали для тайла, находятся лишь по четным адресам, поэтому мы можем оптимизировать наш код для него. Хотя оперативная память работает быстрее, чем видеопамять, Выравнивание данных работает точно так же. Большинство процессоров одновременно считывает 32 бита выравниванных данных, даже если требуется всего 8 бит. 16 или 32 битное чтение, которое охватывает два 32 битных блока, будет разбито на два отдельных чтения. Это дает нам еще один метод ускорения, который использует выравнивание памяти. Прием номер 8. Попробуйте сохранить данные изображения так, чтобы они были выровнены по 32-битным границам памяти. Структуры данных и таблицы. Так что данные после этого будут выровнены в памяти. Этот может показаться повторением приема 6, но это не так. Мы могли бы переупорядочить наши данные изображения и хранить их в системной памяти по нечетным адресам. Мы должны смотреть на то, откуда поступают данные изображения, а также на то, куда они идут. Когда наши изображения имеют нечетную ширину, может быть выгодно добавить заполняющие байты между каждой строкой данных, чтобы функция, которая рисует линию, могла быть уверена в максимально быстром чтении из системной памяти. Взяв все эти знания о том, как работает память и VGA карта, мы можем вернуться назад и снова переписать наш код рисования Тайла. Просто потому, что мы делали оптимизацию общего назначения раньше, не означает, что мы не должны на нее смотреть снова. Теперь, когда мы подробно изучили наши потребности, у нас есть больше информации для работы. Например, поскольку мы знаем размер наших изображений, мы можем применить технику, называемую разворачиванием петли. Это дает нам еще одну технику ускорения. Прием номер 9. Не забывайте о обычной оптимизации языка ассемблера. После применения других методов ваш код может измениться, чтобы вы могли использовать стандартные методы. Такие как развертывание цикла, замена команд и т.д. и т.п. Направьте свои оптимизации на 486 системы и Pentium. 286 системы уже почти мертвы, но многие оптимизации все еще ориентированы на них. Принимая во внимание все, что мы знаем, мы можем написать наш код рисования тайла размером 16 на 16. И сейчас вы видите его на экране. Код полностью переписывается на ассемблере с развернутыми циклами данными изображений, хранящимися в плоскостях и выровненными 16-битными записями. После тестирования мы видим, что данные изображения и методы выравнивания действительно работают. На этот раз наши результаты еще лучше. Улучшение скорости по сравнению с нашим первоначальным результатом просто поразительно. Мы достигли общего увеличения на 500% и 1000% на 386 машинах, на 2000% на 486 машинах и на 1500% на пентиум. Но с точки зрения результата мы по-прежнему делаем то же самое. На данный момент некоторые из наших результатов выглядят почти подозрительными. Тестовые функции несколько идеализированы из-за попыток свести на нет влияние кэша. Но нельзя отрицать, что мы можем получить огромное увеличение производительности в каждой системе, применяя все наши методы ускорения. Есть ли еще способы улучшить наш код рисования тайла я уверен что есть тот факт что мы не обсуждали их здесь не означает что они не существуют с этой мыслью я даю вам последнюю технику ускорения прием номер 10 никогда не думайте что ваши функции настолько быстры, насколько это возможно всегда думайте о новых способах улучшения вашего кода Думая об этом всегда, мы узнаем больше и открываем больше. Возможно, у вас есть техника ускорения, которую я упустил. Значит, вы можете ускорить рисование тайла еще лучше. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.